Я никого замуж не отдаю. Я учу женщин... Я учу женщин выбирать правильно своего мужчину. Как психолог, психодиагност, психотерапевт, я помогаю убирать боли, прошлых обид. Я помогаю разобраться, почему вы снова наступили на старые грабли. Я помогаю как психодиагност понимать, кто ты, к какому типу ты относишься, к психотипу, и какой психотип тебе подходит. Но психотип даже здесь и не играет такую прям большую роль, хотя, конечно же, играет в нюансах выстраивания отношений. Больше все-таки я склонна к тому, что каждый из нас, каждая из нас, Должна, никому ничего, себе должны только. Смотрите, мы никому ничего не должны, потому что нужно договариваться. Каждая из нас должна понимать, что она личность, что она не имеет права подвергать свою душу изменам, болям, обидам, унижениям. Вы должны и обязаны учиться выстраивать личные границы, дорогие мои. Поэтому, когда сейчас идет реклама на пятидневный бесплатный интенсив, как через сайты знакомств прокачать свою уверенность и найти своего мужчину, я показываю, какие фотографии вам лучше ставить, о чем говорят эти фотографии ваши, что вы считываетесь как терпила, служанка там такая, которая будет вечно угождать, терпеть и так далее. Или же это мужик в юбке, или же это женщина уверенная, мягкая, нежная и в то же время твердая, знающая, чего хочет она. И мужчиной она не управляет, она его направляет, если выбрала того, кто ей подходит. И, к сожалению, нас никто этому не учит в школе. К сожалению, нас никто это не учит в университетах. Нам вкладывают, что ты должна, тебе положено. У нас куча всевозможных установок, что ты должна за младенькими следить, что ты там, должна мужа угождать. Друзья мои, время 21-е столетие. Сегодня женщина не нуждается в таких установках, как, как, какие были в, как, ну, в этом каменном веке. Сегодня люди должны, обязаны выстраивать отношения на равных. Я женщина, что я делаю для тебя, дорогой? Что ты для меня делаешь? Вот мне нравится вот так. И я терпеть не могу, когда ты делаешь вот так. Вот это я могу, допустим, там, пропустить мимо ушей. Вот это, допустим, я понимаю, что ты не можешь поменять, и я для себя принимаю решение, что я смирюсь с этим. Но когда вам наступает на горло собственной песни, когда вас унижает, когда вас, на вас вешают обязанности мужчины вместо того, чтобы приносить в дом мамонта, женщина тянет на нескольких работах, а он рассказывает, как ему трудно живется, что в мире кроме войны экономических разрук больше ничего нет, да, гонить, да гоните такого мужчину в шею. И опять же, а дети что? А дети что? А дети смотрят на вас, на то, как вы ведете себя по отношению к этому мужчине. И дети не воспринимают, что в мире много возможностей. Дети воспринимают только то, что говорит им мама или папа. Или э, вот эти пропаганды, которые существуют у нас сегодня в интернете. Спасибо большое, тот, кто меня сейчас поддерживает спасибо сергей что вы здесь в фейсбуке и в инстаграме спасибо большое что вы сейчас со мной поэтому сегодня мама или папа они обязаны друзья мои видеть что происходит в мире и не ловить только пропаганду которую нам внушают сегодня маме и папе полезно пройти курсы нлп да да да 4 модуля рекомендую чтобы вы не жили на программах которых вам внушают чтобы вы детей воспитывали грамотно, чтобы дети ваши были детьми, людьми, понимаете, личностями. Поэтому я никого не отдаю замуж. Понимите, вот сейчас идет программа «И служанки в королеву» через сайт знакомств. Почему я ее запустила? Потому что до этого были другие программы, где мы могли больше ходить, больше общаться, просить мужчину о чем-то, сами себя транслировать как женщина уверенная, а не как чушка какая-то. А сейчас мы больше по локдаунам. Поэтому сейчас в интернете люди сидят, и запомните, я никого не выдаю замуж. Я показываю вам, как вы можете себя презентовать, как вы можете выбирать мужчину, договариваться с ним. Опять же, как выбирать его, как диагностировать, к какому психотипу он относится, бездельник он, абьюзер он. И мы это разбираем в наших программах, не просто вот какие-то курсы, про которые там нужно что-то знать. Да нифига подобного. Нах знаний, у нас сегодня знаний столько, что у нас крышки кипят уже у людей. Как крышка кипит, как кастрюля на крышке кипит, так у нас знаний полно. У кого такое количество знаний, напишите, что уже как крышка подкипает, кастрюля. Мы в этом тренинге обучаемся, как эти знания применить на практике. Поэтому там писала одна мне, а сама без обручального кольца. Зашла на ее страничку, Сидит таким выражением лицом, такая бабу такая. Об обкружила себя внуками, понимаешь ты. Но она заинтересовалась, как можно найти на, в интернете своего мужчину, даже если вам за 40, за 50, даже за 60. И в то же время она написала такой мне такой вот гневный такой, э, значит, комментарий. А сама без, без обручального конца. Мне обручальное кольцо не мешает вправлять женщинам мозги, уже более чем 20 лет, как психолог-психотерапевт. Себе я их вправляю на протяжении всей жизни. И каждая боль моей жизни, каждый, каждый мой страх, который я прошла, каждую потерю, которую я прошла, мне помогает моя профессия свои мозги прочищать. А потом я применяю это и даю людям эти знания. Понятное дело, что на основании моего медико-биологического образования естественно это помогает мне. Поэтому я, мне не, не мешает отличие «дела обручальное кольцо» или «сняла». Мне это не мешает вам вправлять мозги. Поэтому кому я подхожу, милости прошу программу. И запомните, что от того, какая вы личность, как вы правильно хотите, как вы правильно идете, как вы… А правильно опять же, нет такого «правильно» или «неправильно». Есть эффективность ваших действий. Вот вы сделали шаг, вы получили результат. есть yes! Правильно!» Тот результат, который вы хотели, вы сделали, вы не получили результат. Блин, а что я сделала не так? А как я могу по-другому? И вот тут вы уже идете в тренинг к психологам, к тренерам и так далее. А сейчас что? Да куча знаний, да куча тренингов. То она про руны, бляха-муха, там читает мозги свои забивает. То она про нумерологию мозги втирает себе и другим. То она еще какие-то знания. Хорошо, это интересно. Ну как это помогает тебе сегодня стать счастливой, уверенной, любимой и богатой? Как? Поэтому люди сегодня с этим количеством информации, которое забивает их головы, они крышка кипит уже от этих знаний, а находятся до сих пор в этих своих э, рабских своих состояниях. Она служанка, она терпит, она на себе тащит э, работы несколько. Он или не работает, у него ему страхно, страшно, у него жим-жим в одном месте. И он рассказывает, что локдаун, э, что значит денег негде заработать. Ах ты, иди твою налево, как это денег негде заработать? А ничего перейти в интернет и поучиться, новой профессии выучить, да? Сайты создавать, таргетологом стать, рекламистом, еще кем-то стать. Слабо? Или лежать, курить бамбук и рассказывать, как тебе трудно сегодня деньги зарабатывать? Это я про мужчин говорю. И она тянет за двоих, за троих. Он идет в игровых автоматах, играет, он еще в каких-то там залазит какие-то аферы, пирамиды. И потом она сидит и выплачивает эти кредиты вместо него. Я учу женщине быть не дурой, а учу женщин быть адекватными, мудрыми, взрослыми женщинами, чтобы... Детям своим вы дали правильную программу. А если у кого дети выросли, то запомните то, как вы живете сейчас. Переживаете, волнуетесь, от чего-то страшитесь, тревожитесь. Это все передается по ДНК вашим внукам, если у вас дети выросли. И это я вам говорю как психофизиолог, как психотерапевт. То, что вы переживаете, эмоционально откладывается на ДНК. И если вы умом трезвым не, поня не разобрали, не поняли, почему у вас нет денег, почему вы боитесь э, найти своего мужчину нового, почему вы этого терпите, значит, вы терпила, вы бессовестная женщина, которая обманывает себя и ходит по разным тренингам, тратит деньги, сливает, дол долазит в кредиты, во всевозможные. И просто обманывает себя, я, говорит, занимаюсь саморазвитием. А как это ты применила, куда ты инвестицию вложила, как ты это примен... какие результаты ты получила? Именно поэтому в практических своих тренингах я даю знания и тут же заставляю применять их на практике. Поэтому моя задача, если вот про, им, про программу сейчас говорим э, «И служанки в королеву» через сайты знакомств, чтобы вы сделали грамотные фотографии, а это фототерапия называется, потому что на фотографиях видно, что вы унылая тетка, улыбки нет. Или вы задрали коленки, показываете, что вы готовы только на роль любовницы. Понимаете? И, и удивляетесь, почему на сайтах знакомств, в соцсетях к вам лепят какие лепятся какие-то э, турки, египтяне, всякие сексуально озабоченные. И этому надо учиться через фототерапию. Вы будете видеть себя другой, но этому надо учиться. Я этому тоже учусь, я ведь тоже не из королев, понимаете? Но я вижу, как меняются люди, когда я с ними работаю, как сама я меняюсь, как я путешествую по миру, как я живу там, где я хочу, с кем хочу, выбирая окружение, какое мне нравится. Это что, на голову свалилось мне? Поэтому, когда вы там пишете некоторые там, она без обручального кольца, она замуж там. Да никого я замуж не отдаю. Выйти замуж не напасть. Нужно понимать, а чего ты хочешь, кого ты хочешь, где ты хочешь жить, в какой стране, с каким мужчиной. Ты хочешь вечера вместе коротать? у камина и ходить прогуливаться или ты хочешь сама сидеть с, с внуками печь печем пирожки и думать что вот она бабушка живет для детей а ничего что внуки не только помпушек твоих пирожков хотят а ничего что детям и внукам нужна здоровая бабушка не у которой мешки лекарств которые рассказывают какая она бедная какая она больная а ничего что болезнь это это выгода вторичная выгода М? ничего не знаете об этом у меня не буду говорить она наверняка меня слушает как-то говорила мне ой я сейчас в санатории наконец-то я поехала отдохнуть от семьи от детей устала работы много я ей говорю а она у нее там инвалидность там по астме и она ее приобрела а астма это те это страхи жизни, это обиды, это претензии к миру, к людям. Вот одна из причин астмы, я вам говорю как психотерапевт, по психосоматике, значит, эта тема. А я говорю, так что, вот тебя сейчас окружают больные люди, нытики в этих санаториях. И тебе надо было поехать, значит, по путевке в этот санаторий для того, чтобы и заболеть надо было получается для того чтобы отдохнуть от детей от работы она ну да получается ты человек не понимает что быть здоровым это выгодно что уметь выстраивать свои границы это я это вы мои дорогие вот это я делаю это вы делаете делегировать свои э, полномочия делегировать свои э, там что вы там, там в семье а ты чего? Вот ты одна, поэтому тебе проще зарядку делать. А мне некогда. У меня вот дети и внуки. А ничего, что ты можешь полчаса в день себе выделить в любом случае? Ничего? Не думала над этим? Лучше телеса носить вот такие, вот, которые ты носишь? А ничего, что эти полчаса для тебя любимой Посидеть, помедитировать, зарядочку потихоньку поделать. А создала курс... Там 200 гривен он стоит, помню, выложила его, чтобы купили те, кто хочет там поддерживать себя в форме и так чувствовать себя, как я себя чувствую, например, 61. Ой, а, а бесплатно не можете? Конечно могу. Тысячи роликов на ютубе. Пожалуйста, иди смотри, слушай. В интернете полно всяких курсов. Иди смотри. Я множество применила, например, э, там центр здоровья там ходила на какие-то занятия курсы йоги там куча всего подобрала что мне подходит в моем возрасте и мне сейчас помогает это быть в такой форме и я тебе это продаю аж за 200 гривен О, бесплатно надо так вот а ничего что себе нужно уделять время деньги и на еду и на покупки и на физкультуру и нет и не, паш, не пахать только на мужа на детей ничего то есть надо, надо, оказывается, заболеть, быть толстой от, от, с одышкой, с какими-то болячками, чтобы тебя жалели. Вот вам личная выгода. Это я вам как психотерапевт говорю. Так вот, я еще раз напоминаю, что программа «И служанки в королеву» через сайты знакомств – это установление личных границ, понимание, кто я, грамотные фотографии, правильные себя позиционирование на сайтах знакомств, не как служанка, не как простушка, не как та женщина, которая привыкла, что она несчастная от того, что у нее нет давно нежности, близости, и она готова на египтян, турков и ведется как лохушка. И мы учимся в тренинге: как себя позиционировать, как подавать, как общаться, как через общение, через говорение, через коммуникации грамотный, качественный мужчина считает, что ты не дура четко какая-нибудь а с тобой интересно будет будет о чем поговорить будет о чем помолчать будет о чем поехать и куда-то пойти по берегу моря походить молча за руку от того что это родственная душа а можно конечно об, об, об, окружить себя внуками и говорить что я вот вот бабушка вот я тут за внуками я вот тут э, в огороде ну это тоже ваш выбор а я напоминаю вам, что детям и внукам мы больше подходим, когда мы здоровые, счастливые, улыбающиеся. А не когда мы потом сидим и рассказываем, вот ты ко мне не приезжаешь, вот ты про меня забыли. Было у меня, не буду говорить фамилию, Оксана имя. Коленки у нее болят. Вдова. Уже лет 15 как вдова. Но она этой темой светит. Вот у, у меня вот не получается, Сы, сын приводит внука, но редко, а я вот так жду их. Я говорю, ты на себя смотрела, ты красивая женщина, ты на себя смотрела, что ты, ты, ты просто транслируешь уныние, мрак, вот эту вот эту ненужную энергию. Это до бессознательном уровне считывается. Ты у ребенка своего, у внука своего забираешь эту энергию. Вы этого не понимаете разве? Я вам говорю, это как психотерапевт, как психофизиолог. Поэтому стариков... Не любят и от них старается подальше, потому что у них унылые лица, тянущие к земле, к смерти. Понимаете? Вот он после 40, 50, 60, тем, кого я сейчас открыла глаза, что вы не ищете нормальных, здоровых отношений с мужчиной, потому что вы давным-давно потеряли отношения к себе. У вас нет любви к себе, уважения к себе, вы за собой не следите, у вас нет... Косметики недавно общалась с женщиной красивенной, 44 года. Красивая такая. На ее лице ни капельки помады, ни капельки каких-то теней. Это ты где такое видела? Быть такой теткой, чтобы за собой не следить. А вы знаете, что признак плохого тона не иметь никакой косметики на лице? Это неуважение к людям. А это значит неуважение к себе. Я не говорю там намалюк, намазюкать там, ресницы, там фазури такие потрачивать. Я не говорю о том, чтобы там накачать свое лицо, губы, хотя за этим за всем тоже нужно следить, слава богу, современная э, косметология помогает качественно поддерживать себя. А то, что тебе нужно элементарно вымыть волосы, чтобы тебя не, запахом, э, не запах пота от тебя шел не мытого тела и кофточку, которую ты уже вторую неделю носишь. А каблучки должны быть. А белье нужно одеть красивое, которое тебе самой, как у Скарлет. Помните, кто Скарлет э, слушал, читал? А то, что тебе нужно красивое белье одеть. И неважно, это, ты идешь э, в любовь к своему мужу в постели, или там, любовнику, или там кому-то идешь. А это просто для себя. А то, что круглый год нужно, чтобы была депиляция всех твоих там, мест. Маникюр, педикюр, ничего? Ничего вам об этом не говорит? А? Аккуратненький маникюрчик. Ножки, ручки, все ухожено. И это любовь к себе. А массажик хотя бы раз в недельку? Ничего вам об этом не говорит. Это тоже любовь к себе. Потому что смотришь на этих теток, вот такие вот выражения лица, внуками там себя по -по покружали, и она думает, что неправда, что можно на сайтах знакомств найти своего мужчину. Там только одни маньяки. Конечно, потому что ты транслируешь себя, как то к тебе и притягивается. Понимаете? Если вам предлагают секс, значит вы транслируете только что-то такое, что можно вам Попробовать с вами так. Мне тоже иногда пишут эти э, сексуально озабоченные, но очень редко. Я их быстро вычисляю. Раз-два посмотрела на страничку, зашла, э, там друзья параллельно с э, моими какими-то общими друзьями. Ничего на его страничке нет. Одна какая-то задрипанная фотография. Э, и он мне что-то там пишет. Задала один вопрос ради приличия. Заблокировала и иди гуляй. Но чего делают эти люди на со со со соцсетях, если они ищут себе любовь? Почему они идут на специальные сайты? И вот о специальных сайтах мы тоже будем говорить в программе пятидневного интенсива. На каких таких сайтах э, есть нормальные мужчины? Что мы, оказывается, не знаем, что есть более 11 тысяч сайтов. Что сегодня все больше эта индустрия развивается. И для теток, озабоченных любовью, таких сайтов русских и ну, славянок еще больше и больше будет, потому что тетки бестолковые. Что хорош, и их можно вот лапшать и сидеть там с ними на сайтах знаком, Почему женщины так часто уходят с сайтов? О, попадаются там только какие-то озабоченные. Правильно? На таких и рассчитаны эти сайты. Потому что женщины глупые. Они не учатся, они не обучаются. А потому что в себя нужно вкладывать. Прошла какой-то один тренинг, какую-то одну-две консультации, все, я в себя вложила. А результат? А то, что в себя нужно вкладывать Столько, чтобы пока ты не получишь то, что тебе надо. И то ты закончишь, э, никогда не закончишь это развитие. Ты выйдешь замуж, построишь отношения, будешь постоянно их строить, улучшать. И тоже будешь способствовать тому, чтобы у твоего мужчины было желание улучшаться. А, а если тебя не устраивает, значит, ты что-то должна делать такое, чтобы ему захотелось что-то делать. И если ты не устраиваешь, значит, что-то ты делаешь тоже не так. И договариваться нужно сразу, выбрать сначала, себя представить, выбрать того тебе надо, научиться коммуницировать, говорить общаться. И выбрать в конце концов своего. Полно людей, которые ищут адекватных женщин. Полно, полно мужчин, которые ищут адекватных женщин. И зря вы так думаете, что только одни придурки на сайтах знакомств и в соцсетях. Да, есть разные. Миллиарды людей сидят в интернете. Миллиарды. И если среди этих двух миллионов женщин, более двух миллионов женщин сидят на сайтах знакомств, только на сайтах знакомств, в поиске своего Мужчины. Так одна его ищет, выставив грудь, там возлегла, возлеглись и просят, а другая научилась, разобралась, что она считывается как служанка, как терпила, даже если она сделала качественную фотографию. Ее эмоции, ее жест показывают, что она без энергии, что она устала быть одна. И этому всему надо учиться. Плюс качественные хорошие сайты. Плюс Через мужчин общение с ними ты прокачиваешь свою уверенность. Все просто, да? Это только если брать эту программу про отношения. Поэтому я никого замуж не отдаю. Я учусь, учу вас быть собой. Быть уверенной, самодостаточной, понимать, разбираться в людях, выбирать того мужчину, с которым тебе будет хорошо. И своим детям передавать по наследству. Не программу ущербности, чтобы они, глядя на тебя, страдали. А программу, пример мамы, которая показывает им что-то. И я это вижу, когда я вот сейчас общаюсь, я, я наблюдаю, смотрю за вашими портфолио, за вашими, э, кто, на какая фотография у вас стоит на вашем аватаре, чем вы занимаетесь, какие фотографии. И у меня они по-разному бывают, но я стремлюсь, учусь, обучаюсь, чтобы это вызвало у людей плюс, позитив, а не лишь бы что. Потому что этим надо заниматься, надо уважать себя, уважать людей. И я наблюдаю, что происходит с вами. Какие детей? Я мама, счастливая мама, там, э, там какая-то мама и там ж, жена. Не, не мат, э, это несложно наверное, ребенка займеть. А дальше его нужно воспитать, своим примером показать. И когда у вас на фотографиях непонятно что, когда у вас э, то, что вы транслируете, то ваше метасообщение, это ваша мета-программа, и вас считывают. И вы это должны понимать, пора, ну, как бы вам сказать. Сегодня стыдно быть невежественными. И если вы занимаетесь только э, какими-то подработками, чтобы заработать там э, 300 долларов в месяц, ну, понятно, это ваша цель. Но если вы хотите больше зарабатывать на любом вашем делу, позаботьтесь, пожалуйста, о своем аватаре. Позаботьтесь о своей ленте новостей в, в Инстаграме, в Фейсбуке, еще где-то. Это очень важно. Если ваша фотография стоит 5 лет одна и та же, я вот наблюдаю за некоторыми, то вы не развиваетесь. Это видно, что вы не растете. Света, это вас касается тоже. Вот как была у вас фотография там два или три года назад, как мы сами работали, я не буду говорить фамилию, она поймет меня. Да и другие Светы тоже услышат меня. Так и есть. Это говорит о том, что вы собой не занимаетесь. Что вам пофиг на то, что как на вас люди смотрят. Если вы выходите в соцсети, на инст... в... э... сайты знакомств, позаботьтесь о том, как вы выглядите. Это неуважение к себе и неуважение к людям. И то же самое касается это бизнеса. Если вы хотите зарабатывать, вы то же самое через портфолио, через позиционирование себя, через то, что вы предлагаете людям. Вас люди хотят или не хотят. Дальше. Моя задача – простроить внутренний стержень. Моя задача – научить вас убирать страхи, выйти из рабского, из рабского положения. Нас сегодня зомбируют пропаганда, рассчитана на бестолковых людей. Потому что энергия берется со страха, энергия берется с радости, энергия берется. Ну, и про эгрегоры, наверное, слышали, да? Трансферник реальности. Кто слышал, читал, поставьте слышали, читали плюсик. Кстати, инстаграм а чего вы замерли? Я не поняла, чего молчите-то. Чё молчите? Не нравится? Уходите! Молчат они. Фейсбук хоть как-то что-то пишет. Я понимаю, что я даю разгон, но это моя роль тренера. А когда я психотерапевт, я совсем другой голос имею и другую интонацию. И сегодня у нас в 20 часов по Москве будет закрытая группа Facebook, Фейсбук занятие, в котором давать буду много трансмедитаций для женщин, которые хотят свою силу увеличить. Чувствовать себя более роскошной, свободной, убрать тревоги, страхи. Поэтому это моя другая роль. А сейчас я делаю разгон, чтобы вы не сидели и не ждали, что просто так на голову свалится. Думайте, работайте над собой. Работайте над своим «Я», потому что вы детям передаете рабскую программу. Вот как вы живете, вы один к одному передаете программы детям. Как бы вы ни старались, как бы вы не обманывали себя, о вот то, какая вы такую ребенку передаете программу. За более чем 20 лет я уже знаю это как отче наш. Поэтому если вы родили ребенка не только потому, чтобы он вам на старость его дычки принес, то будьте любезны, работайте над собой, над своим телом, над своей фигурой, над своим образом жизни. Обучайтесь новому. В интернете сегодня много профессий. Включайте мозги и перестаньте быть рабами, потому что пропаганда, информационно-психологические операции, они не будут сильно ждать. Они очень хорошо работают на рептильный мозг, на страх. Страх выжить, страх. А неокортекс это то, что отличает нас от животных. Неокортекс это новое развитие и применение на практиках. Много хочу и действую. Я вам благодарна за то, что слушали меня, и я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, с любовью к вам. Подписывайтесь на Инстаграм, если еще не подписались. Ссылочка на программу в шапке профиля пятидневный интенсив. А я вас уважаю, ценю и люблю за то, что вы. Здесь. И пробуйте что-то узнать, изменить, применить. Пока-пока.